Достойное теологическое образование, в том числе исламское, в России может получить любой человек. Об этом 22 марта в научной библиотеке имени Лобачевского КФУ в ходе видеомоста Москва-Казань-Симферополь беседовали трое заместителей МУФСИЙ. Это заместитель муфси Республики Татарстан, ректор Российского Исламского Института Рафик Мухамеджин. В Симферополе заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров и первый заместитель председателя Совета Муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Хазрат Абясов. На самом деле образование, просвещение является, наверное, основной работой нашего духовного управления мусульман и, безусловно, наших регионов, организаций, так как через просвещение, через наши проповеди, через наши уроки, лекции мы Доносим э, истинные ценности ислама, которые заложены в нашей религии. И в этом отношении, безусловным приоритетом э, наших организаций является образование. И... Также Рушан Хазрат Абясов рассказал о перспективах интернет-образования, отметив, что уже сейчас есть возможность дистанционно получить религиозное образование. С сентября 2017 года система религиозного образования в России вступит в новую фазу своего развития. Об этом заявил заместитель муфти Республики Татарстан Рафик Мухамедшин, рассказав о подробностях реализации проекта Болгарской Исламской Академии. По его словам, Академию можно рассматривать как третий уровень развития исламского образования в России – магистерский и докторский. Но исламское образование в себе несет еще вот, э, очень много вот таких первоазиатских установок, идеологических определенных посылок. И с этой точки зрения, естественно, отправляет своих детей за пределы России. В принципе, нет никакой гарантии, что а, вот, а, студент выпускник любого здесь любого учебного заведения а исламских стран вернется а, вот, высокообразованным. И в свою очередь заместитель муфтия Крыма Исидуллах Баиров уверен, что для противостояния псевдоисламской проповеднической деятельности необходимо повышать уровень исламской образованности в целом и начинать это надо уже в семье. Во всем мире происходит практика, что даже получения религиозного образования в семье множество различных течений и различных вероисповедников в завершение телемоста участники задавали интересующие их вопросы разным сторонам, от образовательных школ исламского образования до получения религиозного образования за рубежом. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.